Использовать этот принцип. определения. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Да. Чуть -чуть прям сильно, ну, это... Самое интересное пропустили. <простите> Ладно, самое интересное еще впереди. <простите> самое важное, потому что это гарантирует вам успех на дистанции. Это уже начинают понимать люди с опытом. Вы все люди с опытом. Вы это сейчас точно все поймете. Давайте мы возьмем с вами... Вот это будет у нас объем. Объем торгов, да? ну, объем используемых средств в торговле. А вот это будут ну, те деньги, которые ну, обозначены значком доллара, которые вы получаете. Обычно график развития вашего депозита выглядит вот так. Да? То есть, ну, растут объемы. Вы чуть-чуть вырос депозит, вы можете использовать чуть большее количество денег. Да? И как-то пропорционально, вот так вот, в ли, линейно должен расти доход. Но в определенный момент вот эту вот штуку нужно поменять. Поменять, причем кардинально. Я сейчас вам расскажу, как выглядит график успешного, по-настоящему успешного трейдера. На определенном этапе развития, не с самого начала, да, а на определенном этапе развития вашего депозита, мы ну, скажем, вот вы так росли, да, ваш график дальнейший должен выглядеть вот так. И при этом вы будете получать больше денег, но в процентном отношении объемы должны уменьшаться, вы должны прийти от 1% входа депозита к половине. Вот то, к чему, что я к вам рисовал. Вот этот график, вот этот график успешного трейдера. Все, вот секрет раскрыт. Но это нужно прочувствовать. С этим надо поработать. То есть надо сначала поработать линейно, понять, ага, хорошо. А потом оценить. Блин, так я, оказывается, использую сейчас. Раньше у меня было в торговле там 1000 долларов, а сейчас 5. Да, у меня большой депозит, у меня могу использовать 5. Но как только вы поменяете стратегию и начнете использовать меньшие объемы уменьшать объемы вы увидите что на самом деле доход не уменьшается он растет но риски вы уменьшаете больше больше больше но ну, совсем и нивелируйте их практически полностью потому что вы достигаете огромной диверсификации на много активов входите уже не даже не половины процента а может быть 0,3 процента потому что у вас большой депозит и вы себя очень сильно обезопасили от любых рыночных сильных колебаний